Просто я вообще слала в море, усеяно ледышками на расстоянии 50-30 метров друг от друга. А я же, блин, каратист не настоящий, я могу не вписаться. А Андрюха сидит вот в трюме, вот там, ржет, выдавляет, как я в вот, Тайсберге отруливаю. А, вообще, знаете, как страшно, капец. Короче, я говорю, если я врежусь и не попаду, а он говорит, ну, мы все утонем. Так что, если... Потом на дне, через 999 тысяч лет, найдут камеру с флешкой. Вот знаете, что это было 10 марта 2019 года, когда не вписались на Поле мы только что пробивались Будешь, да? да прицепили с собой небольшой айсберчик это красный, это не вон краску на нем оставили красную где мы носом везли эту глыбу, И класс, ледокол прям вообще леди ледокол было сейчас вот все это ледяное поле мы прошли Ой, господи, господи. пролив Дрейка из Тихого океана, пройдя мыс Горн, мы увидели достаточно много яхт, которые стоят здесь или приходят из Антарктиды, или уходят туда и обычные живые люди, то есть не какие-то мифические герои, они готовятся к ледовому континенту и мы посмотрели, пообщались с ними получили много всяческой информации полезной нам перепали карты, нарисованные вручную с с местами стоянок, с проливами, с подходами к островам, с подходами к материку, к антарктическому. Мы поняли, что ничего сложного для нас уже нету, подготовить технически нашу яхту для этого перехода и пошли. Вот там вот стоит три яхты, посередине ярко-оранжевая, это не наша, наша первая белая, а последняя белая Халберг с маленьким ребенком трехлетним на борту. Пытались пробиться в сторону Бразилии, два дня мучились против ветра и вернулись переждать погоду. Ничего не видно. Не то чтобы не видно, что там дальше Бигль канал, а даже не видно, что там Ушуая. Да-да-да, самый южный город мира выглядит сегодня вот так. канала Биголь полдня шел снег лопаты отгребал его с палубы но в принципе не очень холодно это плюс 5 наверное но у хау рыбаков резиновые перчатки из толстой толстой резины они еще есть с начесом а внутри флисовые перчатки еще под них одеваешь и их вполне себе нормально в полярных условиях жить на палубе первый раз об Антарктиде я узнал пожалуй наверное лет в 10-11 в 11, когда я узнал, что такие Амантин и Скот, и об их гонке к Южному полюсу для скота закончится трагически. Вот. Но это было тоже как в одном ряду с Белинсгаузином, Крузенштерном, какими-то Папанинцами, которые где-то на льдине дрифуют. И вот это все было в одной куче, и это было где-то в другом мире, в нереальном. Просто какая-то фантастика. И то, что я мог там оказаться, ну даже я даже и мечтать, наверное, не мог это было просто что-то невообразимое вот. Ну а серьезно, первый раз об Антарктиде э, я подумал пожалуй, когда мы шли к острову Пасхи но это было так еще в полушутливой форме, но уже начало мелькать о том, что мы на нашей яхте сможем все-таки и в Антарктиду тоже сходить и я так девчонкам говорю, так может быть от Пасхи пойдем к мысу Горн а они такие, да ты что, это же вообще, как мы, мы с Горн это же нереально, туда какие-то герои ходят пошутили, пошутили, но мысль где-то осталась и в итоге повернув к мысу Горн из середины Тихого океана я уже готовил план как мы пойдем на Таркиду, хотя команда еще в этом сильно сомневалась но я начал потихоньку читать уже книжки соответствующей тематики и готовить готовить потихоньку свою команду, потому что мы все-таки пойдем в холода Семейная антарктическая экспедиция приближается к первой стоянке у ледяного континента. Обычно дети в своих фантазиях храбрее, чем взрослые. И вот когда я была в возрасте 13 лет, я стала покорять моря и океаны, бороться с ветрами и ставить паруса. Уже тогда, прочитав первую книгу о полярных широтах, я решила, что нет, в холода я никогда в жизни не пойду, ни за что и никогда, даже вот в том самом возрасте. Поэтому для меня пойти спустя 30 лет в Антарктиду было событием сверх, сверх необычным. И, собственно, первый раз, когда мы заговорили об этом, это была дорога к острову Пасхи, и мы были на палубе, и Андрей, сидя в кокпите, задумчиво глядел на передние паруса и сказал, надо бы нам закрутки передних штагов поменять на карабины. Я говорю, зачем? Да, говорит, закрутка замерзнет в Антарксиде. Ну, я вытаращила глаза, это была моя сцена, как, какой Антарктиде, ха-ха-ха, ты что, с ума сошел? Поменялось все буквально на считанные дни сначала, да, потом еще в течение двух месяцев решение зрело, и вот придя в Ушуайо, мы уже с, наполовину созревшим решением наблюдали за тем, как там а, антарктические капитаны готовят свои яхты, как они принимают чартерных туристов, фотографов, дайверов, придайверов, которые едут на Антарктику, кто-то снимать животных, кто-то посмотреть на вот это вот все. И когда ты оказываешься в такой среде, это становится такой кажущийся ранее невозможным шаг становится довольно легким, потому что э, ты видишь, что все вокруг тебя идут туда и не испытывают по этому поводу никаких там глобальных сомнений, страхов, ужасов, просто целенаправленно, планомерно готовятся. Ну и э, вот под влиянием вот этого всего мы начали уже всерьез оценивать свои возможности, возможности лодки, и Андрей сказал такую фразу, что если я хотя бы на 20% буду сомневаться, мы, конечно, никуда не пойдем. Ну, а в этом отношении, если Андрей сомневается, он действительно никогда никуда не идет. А если он не сомневается, значит, все варианты практически просчитаны. Значит, у нас есть ресурс, есть силы, возможности, и надо просто брать и делать. Отодвинуть свой страх и шагнуть туда, куда ты до этого ни разу не заглядывал. Здравствуйте! Ну что там, Настя, с книгами? Ну, понятно, что, здесь конечно. Здесь, конечно. Можно, конечно, это ветер, это температура, вот здесь визуализация, а, ветра. А а вот да. давление, видите, давление падает. А что с прогнозом? Да? А вот а а а а я вам как да? раз хочу а показать а прогноз. Ну, погода хорош, но минус, видите, уже под минус 4. Но так, вот это, на, это на когда? Это, это на вот на завтра, это это на завтра. вот так завтра, послезавтра. Вот это недельный прогноз. Я завтра завтра днем будет минус. Вот это недельный прогноз. А, Смотрим. ну, кстати, смотри, завтра 40, 40 да. метров. Мы сможем вообще высадиться там? Ну, мы завтра стоим. Ну, да, лучше вот 28. 28. Ну, здесь, в общем, будет сложно высадиться, только если ветер на, на берег. Вот когда волну нагоняет такое. вот. Мы сегодня пришли, тут а -а -а. ветер с берега, да? Но да. мы закинулись вот под эту ветерку. То есть мы же якорь, я видел оттягивали в эту да. сторону. Да. Ну, в общем, а, а, а, ну, особо здесь бывает. вот высадка вот, вот, вот, вот, вот, вот сложная, это, это когда ветер такой, С уас, угу. со стороны, со стороны моря. Да, ну, да, стороны, да. Вот, да. Самая волна эта. Мы идем на чилийскую почту. С Антарктиды можно отправить письмо. Здесь есть почтовое отделение, сувенирный магазин, банк и даже два ребенка родились. А еще здесь есть школа. Но это все на чилийской стороне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 это интересно, что в Антарктике те люди, про которых ты раньше читал в книжках или смотрел в кино, они становятся как бы с тобой одного порядка людьми. Вот, допустим, полярники на станции Беллинсгаузен, на других станциях тоже но особенно на Беллинсгаузене. То есть это люди такие, герои, небожители, которые зимуют, которые были не только на Беллинсгаузене, а многие на станции Восток, на других антарктических станциях континентальных, которые действительно... Там преодолели лютые морозы и полярную ночь четырехмесячную и вот это все и когда ты сидишь с ним за одним столом или общаешься на одном языке ты вот так вот подтягиваешься вот к тому самому уровню запредельному ранее который был тебе знаком только по книгам и вот это вот такая удивительная трансформация и в душе в твоей она тоже происходит потому что ты тоже становишься другим человеком ты становишься на шаг выше ты можешь на шаг дальше да а ты можешь больше и ты действительно веришь что если ты упрешься и задашься целью то вообще возможности безграничны как увеличительно стекло прожигает и ты по ним считаешь сколько времени было это а как вы меряете ну вот часовые идут. Вот. а ну то есть ну, прожиг, то глубина прожика не, не, не, не, не, не имеет значит мы были в гостях у полярной экспедиции Беллинсгаузена, и они надарили мне кое-что Я представляла их не такими добрыми, а более суровыми. То же самое про полярных капитанов. Ты стоишь с ними борт оборт пьешь вместе чай, разговариваешь о путешествиях, какие-то свои байки травишь, какие-то их байки слушаешь. и Получается, что ты вошел в этот круг ну, просто потому, что ты вот нашел в себе силы, нашел в себе ресурсы, сделал вот этот шаг, но не побоялся. И, и тогда ты оказываешься там, где ты представить себе не мог. И это, это очень круто, это воодушевляет, заряжает, у тебя вырастают крылья. И вот Антарктида, это была такая точка тоже, трамплин, на котором выросли крылья. Такие белые, с бирюзовыми проблесками. Со вздохами китов, с кряканьем пингвинов, это было так здорово. Между полярными базами полярники передвигаются на местных маршрутках. Голосуют на дороге, и водители подбирают всех желающих. Арктический свято Троицкий храм. Это самая южная круглогодичная православная церковь в мире. Строили ее, в том числе, наши знакомые, и вот, наконец, мы тут оказались. Это совершенно удивительное событие. В 2003-2004 году храм был собран на Алтае сибирского кедра, потом разобран и доставлен сюда пароходом Академик Вавилов. Было очень много интересных историй при строительстве храма. Щели сначала хотели конопатить мхом, но прознав какие тут ветра и как сложно доставить мох это, другую биологическую Массу с другого конца света а сверху залили все это каким-то похожим на краску герметиком. Так вот выглядит шрам внутри. Здесь просто восхитительно пахнет сибирским кедром, практически как у нас дома. И а, вот здесь вот а, очень интересная история у этой иконы. Икона Николая Чудотворца. Она сделана из российских а, камней полудрагоценных. Тут яшма.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 Потому что очень сильные ветра, вот у нас Вот в мою прошлую зимовку было до 47 метров, это очень много ну, ну, ну, Да, мешает. и прям в общем, вот это было здорово молиться, как будто на порту Галеона какого-то. <свят> То есть скрипит обшивка, цепи скрипят там, от натяжения. Службу служим на двух языках, на испанском и на русском. Вот, Наверное, испанско для очевидцев и уругларицев. Э, ну, то есть стол-то есть, они построили, уже после нашего, они посмотрели, что это русские поставили, надо <голосам> нам тоже. Вот, а мы лечении... Слепую землю за рою, Поцелую и спелые вороты от порогу. Все друзей нам все за <голоса> рою, На <«Чертоноса> любую свою сердце настрою. А это зачем нам? Нам подарил священник Максим, и это настоящие свечи из настоящего воска. На самом деле в Антарктиде было не очень трудно. Единственное, что было трудно, так это... То, что в переходах мне и так не очень легко. А так переход со льдом, когда вода на палубе становится льдом. И когда снег идет, не очень привычен. Я представляла, что там будет не так много животных. И что вообще там равнина, а там оказалось, что айсберги очень красивые, голубые. Антарктида — это прямо супер, мне там больше всего понравилось. Во все... я ведь много путешествую, но Антарк... в Антарктиде мне понравилось больше всего. Да. Я думаю, что это сезонное. летом там все происходит, и зима не очень. Но сейчас ведь не зима. Ну, лето кончилось. Несколько дней назад. Вот и все. Начинается зима? Осень. В России весна, а здесь осень начинается. Там на горизонте светится золотая полоса. И судя по всему, это айсберг длиной километров 10. И похоже, там больше нечему светиться, кроме как ему, потому что земли в том краю нету. Да, таким айсбергом, э -э, так же как ураганам, собственные имена дают. Вот. Но в данном случае это буквенное обозначение. По-моему, это А71 называется. Какие горы, капец, вообще не передает просто. О, прям вообще... да. Глубина 3 метра. Вот оно дно. Коралловые рифы. Андрюх, мы не сядем, а давай-ка взад. Что-то совсем близко. Надо распечатать фотографию, потому что невозможно описать, а фотографий нет. Повышается. Андрей прям повышается. Здесь гора, Андрей. Ап, не нас Мам, ты не можешь? Вон справа вот здесь, по носу. Ну давай вставать здесь перевернуть Я буду здесь в доске где порвать И смотреть, чтобы она не перепутывалась В Антарктиде надо не только встать на якорь, но и привязаться к берегу, иначе лодка развернется и ударится облет. Держи ее! Там еще много в воде веревки. Нет. Да. <смех> как там круто у горы. Ледники-то колонки. Ну, под веревку пашту впереди. Вообще как зеркало. Мы вам дарктидем! И лавина сойдет. Ну, чтобы ее его сверху посохарить, только что снег не сладкий. Теперь вы понимаете, как мы тут живем в Антарктиде. Снег и зим. Я сейчас хочу погрести весло, а еще я хочу высадиться на небольшой айсберг. То есть кусок льда. Просто синего цвета, но ну. да, вообще. вообще. Кажется, что так не бывает голубого цвета. Сейчас нет Сейчас ни солнца, никаких подсветок. А лед вот такого вот голубого цвета. Как-то. Мне нравится все. Как-то ожидалось просто, что это будет какой-то. Не знаю, как не так мне это представлялось. Не представляла, что это будет так красиво. Просто мне казалось, что это будет снег высокий. Ну как-то вообще. Совсем не представляла, что будет красиво, что вот такие льды голубые-голубые, просто вообще нереально голубые, что я даже не знаю, то есть я вот говорю, что я буду писать в дневник, я даже не знаю, как это все описать, потому что это невозможно писать. Тут мне кажется, все время хочется просто восхищаться всем. Вот там на айсберге лежит парочка котиков, мы хотим к ним подплыть, поздороваться, а как-то невежливо. Айсберги образуются вот здесь из таких ледников. Вот она, марина ледника, спускается в море. И когда она переспускается, от нее откалываются куски. Из с глухим грохотом обрушиваются в воду. Становятся айсбергами. Чем шире ледник, тем больше может отколоться, тем больше айсберг. Какие чудеса. Уже вечер. Сейчас мы доплывем до котиков и поплывем обратно на яхту, где наш папа и зеркал. И муж тараним дышки. Вон там лежит котик или лев. Смотри, они вроде такие неуклюжие, а как они забираются? Вот сейчас попробую залезть вот на этот ледник. Ну на айсберг, он же там нависает чуть-чуть. Чешется. <рирает> Че он никак все нормальные тюлени ползает? У него оленька какая интересная, есть плавнике, он чешет. Я вот сегодня стояла, когда не надо было ничего делать, и снег ртом ловила, и просто такой восторг, так классно! И снежинки еще такие большие-большие, красивые, разные, Все время хочется говорить вау. Сначала было жутко переходить там, ну не жутко, то есть волнительно Панамский канал, потом до Пасхи идти. Потом, после Пасхи и Петкерна, вообще почти ничего не было так страшно. Ничего. Сюда было волнительно. А после этого-то что дальше? Ну, просто нет же мне кажется, уже что, что будет. Наверное, самое крутое вообще, что у нас на яхте будет. Ха, у нас окно завёрзнет. Держитесь. Здесь место интересное такое. Здесь два ледника ползают в воду здесь вот этот и он вон там вот они периодически что-нибудь <смех> обрушается если ветер будет в нашу сторону то мы сможем простоять долго до весны наш поход в антарктиду это пожалуй был самый сложный этап из всего нашего пришествия вокруг света ну, во первых пролив дрейка то есть это самый штормовой пролив в мире самые опасные воды планеты здесь и нам предстояло его пересечь два раза с севера на юг и потом на обратном пути с юга на север через пролив дрейка каждые 3-4 дня проходят шторма достаточно сильные и вот надо как-то втиснуться между ними то есть либо перед штормом успеть пробежать и потом все таки на подходе к Антарктиде хвост его поймать либо же выйти э, на хвосте шторма и потом часть пути пройти более менее спокойно но э, всю нашу дорогу мы без штормов пройти не успевали у нас это занимается на, на нашей яхте с нашей скоростью 5, а то и 6 дней э, дойти от э, Ушуаи до э, Антарктиды собственно вот. и один-два дня как раз выдавались на такую нелетную погоду вот. нам пришло, при, пришлось очень сильно так попотеть над э, метеорологическими картами для того чтобы выбрать э, хорошее погодное окно чтобы мы все таки успевали э, проскочить и нас не особо сильно потрепало приходилось нести вахту круглосуточную всегда то есть, несмотря на то что мы идем куда-то на, на якоре стоим там вот, э, стояли в бухте вроде как защищенные пришвартованные но тем не менее Всегда круглосуточно была вахта, потому что могут прийти льды, могут запереть в какой-то бухте, может обрушиться ледник, могут просто приплыть льдины какие-то, которые могут повредить корпус. В общем, очень много сложностей. Часто меняется ветер, ветер э, из э, легкого бриза становится штормовым просто неожиданно, и этого даже может не быть в прогнозе. Мы и айсберг в ночи. Поздравляю, куда бежать? Картина Репина. приближается у ее парс